Эй, hey, народ, с вами Геймперсона. Ну, чтобы вам, наверное, было проще, может быть. Э, меня зовут Илья, и э, это мой канал, да. В общем, о чем я хотел бы поговорить сейчас? Э, о будущем канала, наверное, учитывая, что он совершенно, совершенно, совершенно, совершенно новый. Э, как я планирую развиваться в каком направлении я собираюсь вообще снимать что делать и так далее честно говоря мне в общем то нравятся все направления игровой индустрии и в плане игровых блогеров и так далее и тому подобное то есть мне нравится и прохождение и монтажи и нарезки и так далее и тому подобное но скорее всего у меня на канале вы не увидите никаких прохождений потому что я Понимаю, что это скорее мало приоритетно. немногие люди на самом деле согласятся сидеть э, полчаса 40 минут час э, смотря одно видео тем более таких каналов полным полно хотя на самом деле и каналов с разными нарезками и монтажами тоже полным полно но тем не менее я думаю, человеку проще посидеть, посмотреть там, не знаю, 5, 10, 15 минут ролик, чем сидеть э, около часа смотреть какое-либо прохождение. Поэтому, скорее всего, мое направление будет это чисто сугубо нарезки из различных игр с какими-нибудь забавными, либо наоборот, крутыми моментами и всякие монтажики. И, к слову, все монтажи и так далее делаю... Лично я, у меня нету человека, который делает это дело за меня, мне нравится монтаж, мне нравится монтировать, я в этом на самом деле не очень силен и, скажем так, только начинаю, но мне это нравится, это дело, и я думаю, что со временем качество монтажей, нарезок и так далее будет все лучше и лучше, и... Я думаю, буду развиваться конкретно в этом плане. Я надеюсь, что когда-нибудь мой канал хотя бы немножко станет популярнее, чем 9 подписчиков, которые есть на данный момент. И, может быть, когда-нибудь я буду смотреть это видео вместе с вами, будущими моими зрителями, которые, возможно, будут посмотрю этот видос и улыбнусь, не знаю, с такой... Приятной ностальгии что ли. Но в общем и целом. Мои планы таковы. Нарезки, монтажи в основном. То есть какие-нибудь ролики на от 5 до максимум 20 минут. Никаких прохождений, ничего подобного. И я думаю, что канал будет носить исключительно развлекательный характер. В общем, это наверное все, что я хотел бы сказать и в этом видео и ребят если вдруг вы видите этот ролик и вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подписывайтесь ставьте лайки это очень очень очень сильно поможет в развитии канала и в улучшении естественно контента в общем до скорых встреч ребят